Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Авторитет Арман Дикий призвал наказать Сашу Барона Коэна за высмеивание казахов авторитет Арман Джумагельдиев, известный в криминальных кругах как Арман Дикий, призвал казахов наказать британского комика Сашу Барона Коэна за фильм «Барат», который, по его мнению, высмеивает Казахстан. Об этом сообщает ура РУ в своем телеграм-канале. Авторитет считает, что за эту работу актера нужно покарать. Арман Дикий также призвал поделиться с ним любой конкретной информацией о комике. Как отмечает агентство, реакция авторитета обусловлена тем, что 23 октября выйдет второй фильм О Барате. 9 сентября сообщалось, что комик тайно снял сиквел фильма Барат. Как сообщают источники, в новом фильме главный герой уже хорошо знакомой публики использует маскировку, чтобы общаться с людьми. Подробности сюжета картины неизвестны. Барат – одно из наиболее популярных альтер британского комика. Это журналист из Казахстана, приехавший в Соединенные Штаты. В рамках путешествия по Америке Барат общается с местными жителями и изучает особенности их жизни. Лента стала хитом проката, собрав 261 миллион долларов, при бюджете в 18 миллионов.